Всем добрый день, я из Екатеринбурга. В конце прошлого года я резко изменила свою жизнь. Благодаря тому, что наткнулась вот на видео в интернете, наткнулась на видео Дарьи Герлейн. Посетила несколько бесплатных вебинаров. Потом купила вторых минимальных. Спасибо Антону и Дарье за то, что вы нам передаете эти свои знания и свой опыт. Потому что иначе было бы не решиться. Теперь у меня свой ИП. Есть свой сайт, пока что один. Я стараюсь, эм, ну, стараюсь выйти на конверсия у меня пока небольшая, но это все, это все э, дело времени. Дарья и Антон, вы лучше. И все, что я видела в интернете, на сравнение с вами не идет. Поэтому удачи вам, удачи всем, кто э, занимается. Даже квартир. Всем спасибо.